<Front room> Итак, всем привет Пришли очередные посылочки с Алиэкспресс Эту посылочку не удержались, открыли Посмотреть, что там И вот еще заказал бронепленку я похожую пленку заказывал на автомобиль, клеил внизу, на, на дверях. Только я заказывал на 10 сантиметров, она оказалась маловато по ширине, я заказал 20. Здесь 5 метров, шириной 20. Ссылка будет в описании под видео. Предыдущая пленка, которая сейчас поклеена, я ее весной хочу сдереть и приклеить эту. В принципе, мне писали на форуме, что типа после мойки, после мойки керхером там, или чем-то, да, вот, вот под высоким давлением ее содрет. Честно, поклеил где-то, наверное, в мае или в апреле, и все еще держится вообще без проблем даже. Намека нет на отклеивание. Я даже не знаю, как я ее содру. Ну, прилично так приклеилось. Второй, вторая посылка. Заказывал такой фонарь. Тоже ссылка будет в описании под видео. На продавца и на товары. В этот, этот фонарь получается... Ну, это противомоскитный. Этот фонарь получается... С USB зарядкой. Потому что я заказывал, ну именно я такой хотел. А есть еще фонарь, который э, от солнца заряжается. Ну, я знаю, какие у китайцев зарядки эти солнечные, они никуда не годятся. Micro USB провод для зарядки. Э, вот здесь получается, ну можно повесить куда, куда угодно. Здесь зарядка. Сейчас проверю, будет ли заражи, заряжаться. Вот получается. Включаем. Будет как обычный типа, ну вот фонарик, да, вот довольно, довольно ярко светит. Еще раз. Слаб, слабее. Еще раз. Ну это стандартная китайская. И вот очень даже прикольная штука. Просто освещение палатки, ну и плюс противомоскитный вот сейчас вот. конечно комаров я сейчас не найду, но будем надеяться, что что-то будет помогать, если нет то, во всяком случае, как фонарь в палатку очень даже прикольный подвешивать сейчас вот сейчас попробуем павербанка зарядить Так, вот. Светится, идет заряд. Ну и при этом работает. Все как работало. И плюс заряжается. Ну, можно оставить, пускай зарядится до полного, если не полный. Ну, в любом случае, пришел уже, можно сказать, заряженный. Все, всем спасибо. Оба товара будут по ссылкам в описании.